Всем привет, ребята! Я сегодня к вам не с пустыми руками. Я подготовила для вас новую коллекцию. Она называется «Сим-карты». В ней вот такие очень красивые пакетики. Они прикольно хрустят. Давайте выбирать уже наконец пакетики. Сегодня мы заканчиваем две коллекции. Брелки и рисунки с Pinterest. Коллекция в очках, давайте, зелененький. Эту коллекцию оставим на потом. Коллекция тапочки, давайте, возьмем вот этот. Коллекцию смешарики, желтый. Это уберем. Вот сюда. коллекция животные давайте сегодня возьмем два пакетика отсюда один давайте самый большой это у нас котик и возьмем собаку а вот эти убираем и наконец-то наша новая коллекция Давайте сегодня возьмем два. Уж очень не хочется вам показать. Давайте с яблочками. И давайте с клеве. Отлично. Ребяточки, если вам не сложно, обязательно смотрите мои видео и ставьте лайки. Мне будет очень-очень приятно. Так, давайте покажу вам нашу новую коллекцию вот тут вот будут наши пакетики ой точнее картинки Эту коллекцию я делала на новой бумаге. Мне купили новую самоклеющую бумагу, и она матовая. У меня остальные картинки на глянцевой, а это именно на матовый. Картинка под номером 8. Вот сюда. Давайте ее приклеим. И второй картинка под номером 11 нам попался вот такой вот хомячок кстати тут написаны гигабайты На этой сим-карте у нас 32 гигабайта, а на этой 64. Давайте открывать уже дальше. Коллекция тапочки. Наш пакетик. номером два это у нас первая страничка вот сюда давайте приклеим чуть-чуть после -чуть за но ничего все равно очень-очень красиво давайте открывать дальше В коллекция животные ну или зоопарк давайте сначала откроем кошечку Котик у нас кушает корм кошачий, картинка под номером 7, давайте найдем эту страничку, вот сюда, котика сюда, а его еду, вот так. будет очень-очень красиво. Его еда отличненько. И наш второй пакетик. Давайте откроем. Картинка под номером четыре. Вот сюда. Такая вот еда, тоже корм, но уже собачий. Давайте уже клеить. Очень красиво. Давайте открывать дальше смешарики. вот такой персонаж я не знаю кто это если вы знаете обязательно пишите в комментариях я буду читать и стараться запоминать клеем на номер 7 вот. да. пришлось закрыть ушко крошу но чтобы они все поместились, сделаем вот так, Ничего страшного. Как обычно, такая перфорация выходит не очень. Нам попалась вот такая вот собачка в очках она смотрит видимо из окна машины под номером 6 давайте приклеим отлично достаточно ровно получилось давайте открывать дальше закончим коллекцию брелки Нам попался вот такой вот кусочек арбуза. Давайте его приклеим. Ну, как обычно, на, на последнем пакетике, на последней картинке, он обязательно должен порваться. Вот так. Вроде более-менее. И не очень заметно. Рисунки с Pinterest. Нам попалась вот такая Мейбл, которая с милыми глазками стоит с, с каким-то блокнотиком видимо собирается рисовать или что-то писать под номером один последний на последнем месте Отличненько, очень мило. Ребяточки, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень-очень-очень приятно. Если у вас есть идеи, как и какую коллекцию вы хотите, обязательно пишите об этом в комментариях. Я буду читать и сделаю обязательно. Вот такие вот у нас красивые пакетики. Мне очень-очень нравится вот этот. Он очень яркий. Вообще все-все-все пакетики, они очень красивые. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Обязательно смотрите мои видео, если вам не трудно. Я буду стараться делать для вас новые коллекции. Всем пока-пока.